священник нужен. Азмь есть дочь моя, только бывшая. У тебя большие неприятности. Боюсь, что у нас. С первым упылем тебя? Как мы его потащим? Да. Ну что, мать, встречай оптовиков. Наши братья, наши сестры. Воскрес! Ты да что такое? с тобой нежить мочить по красоте. Сорян. Пардон. А написано, что тепло. Нам нужна поддержка. Никто, кроме нас, дочь моя. Кольк не Осиновый, да? Еще какой Осиновый. Я его из кухонного гарнитуры выстругал, итальянского. команда в сборе. Хомс и и Дейл. Мы из отдел кадров. Вы переезжайте. Куда? Ватт. Так и должна быть. И я вас умоляю, переведите уже Сережу на молочку.